Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Если вы любите ленивые пирожки с луком и яйцом так, как люблю их я, возможно, вас заинтересует этот рецепт. Нашинковать перья зеленого лука и мелко порубить отварные яйца. Соединить их вместе с зеленью, немного присолить кефир комнатной температуры, всыпать соду, влить яйцо, все взболтать. Посолить, ввести муку в несколько приемов и замесить довольно густое тесто. Обратите внимание, как туго тесто отстает от лопатки. Вот такая консистенция нам и нужна. Далее добавить начинку и все перемешать до полной однородности. Обжаривать ленивые пирожки в хорошо разогретом растительном масле на среднем огне при закрытой крышке. Тесто ложкой не ковырять, а просто аккуратно отщипывать с края миски необходимое количество теста для формирования пирожка. Так ленивый пирожок не сдуется после того, как его сняли со сковороды. Откинуть готовые пирожки на бумажную салфетку и можно подавать с пылу с жару. Когда нет времени и желания возиться с тестом, это лучший выход из ситуации.